Здравствуйте! Это видео поможет вам и вашему ребенку освоить секрет произнесения буквы H, одной из важных букв английского языка. Если ваш ребенок научится ее произносить правильно, то он будет понимать речь носителей гораздо лучше. Готовы? С вами Диана Билан, основатель и преподаватель онлайн школы английского языка ILS. Я научу вашего ребенка слышать и понимать англичан. ILS. Your bilingual Небольшая буква ⁇ H ⁇ создает много хлопот и придает произношению ярко выраженное русифицированное звучание, если ее произносить неправильно. ⁇ H ⁇ это согласная, которая в английском языке дает очень незначительный звук. Этот звук можно скорее приравнять к воздуху или дыханию. Чтобы его услышать, давайте возьмем зеркало и поднесем его к рту. И попробуем произнести этот звук так, как будто мы просто хотим, чтобы наше зеркало запотело. Проверьте, ваше зеркало запотело? Этот звук можно часто встретить в начале слова, как, например, в словах. Hot. Давайте сравним русское х и английское х В русском языке буква Х дает очень ярко выраженный твердый звук с большим напором воздуха, как бы мы выталкиваем звук, когда произносим слова Хочу, Хамелеон, Халва. Хочу, хамелеон, халва. Английский звук «х» очень мягкий и легкий, например, в слове hello, hello. Он лишь как бы окрашивает начало слова, придавая ему некоторую воздушность. Представьте пушистого белого котенка, прикоснитесь к нему, прикоснитесь легонько, произнесите наш звук нежно, тихо, так, чтобы не испугать котенка. Вот так звучит звук в английском языке. Hair. Hair. Have, have, have. Hot, hot Hot Этот звук редко, но все же можно встретить также и в середине слова, например, ahead или междометие ага. Uh -huh. Давайте потренируемся и произнесем на следующих словах. Her. Her. Her. How, How. How. He's his, his. Help, help, help. Human, human, human. Hi. Hi, hi, however, however, however, here, here, here. Таких маленьких секретиков разговорного языка много, а чем больше таких нюансов вы будете знать и использовать сами, тем проще вам будет понимать англичан в реальной жизни. В следующем видео вы узнаете еще один секретный секрет настоящего английского произношения. Поэтому скорее подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Я очень люблю их читать. С вами была Диана Билан и онлайн-школа английского языка ILS. ILS. Your bilingual future